здравствуйте друзья грузия сегодня открестилась от какой-нибудь связи с грузинскими наемниками которые воюют на украине и обкрестила их преступниками ну на фото автодил сурманидзе со стингером это грузинский легион воюющий на украине на стороне киевского режима австралия поставит не менее 10 бронеавтомобилей бушмастер которые будут доставлены на украину точнее на остатки Украины, транспортными бортами c 17 Galaxy. Латвия же передаст батарею, это надо полагать 3 или 4 штуки, старых советских гаубиц Д-30. О том, что Чехия поставит эшелон с танками Т-72 и БМП-1, я уже говорил раньше. Так что накачивание киевского режима оружием продолжается. Все это приумножит жертвы, но конец все равно один. Как на этих фото из серии «Чего только не бывает» – это башня Т танка Т-64, которая после детонации боеприпасов забросила на второй этаж крыши одного из домов. Ну а в Мариуполе между тем сдалось еще 30 с лишним вояк ВСУ в районе детского сада номер 91 в Левобережном районе города. И это правильно, потому что на фото самоходный миномет «Тюльпан» 240 мм, превыше для денофицификации тех, кто не внял глаз у разума и предпочел не сдаваться. Ну, а фотографии не сдавшихся морфехов я показывать не буду, хотя я разместил их в Телеграме. После действия огнеметной системы ТОС фотографии не для слабонервы. Между тем, западные СМИ сообщают, что в Мариуполе на завстале взят в плен генерал-майор Ша. Роджер Клутье. Ну, нюхом чувствую, что это на самом деле лажа, На самом деле никакого генерал-майора не брали, хотя он на самом деле тренировал украинских военнослужащих еще до начала войны. И из области маразм. Албания разрешила российским туристам посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября. Это как раз тот случай, когда нет, лучше не мы к вам и не вы к нам. Ну, а подполковник Люсенька Арестович сообщает дословно, Сейчас они, то есть Россия, пытаются взять Мариуполь и делать козни, козни в зоне ОС. Это на Донбассе имеется в виду. Это означает, Продолжает цитату, что в ближайшие недели они, то есть Россия, перебросят оставшиеся части с Дальнего Востока. И они или пойдут на мирный договор, или станут. Но почему после переброски с Дальнего Востока частей они должны стать, не совсем понятно. Но бог с ним. Активная фаза, продолжает Люсин Корестович, закончится в середине апреля, то есть через 10 дней. А дальше партизанка, которая будет доедать остатки их войск. У нас два варианта. Или мы добиваем их полностью ценой жертв, или мирный договор, и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим. Вот в этом вся Люсенька Арестович. Она всегда о цене. Причем платить должны другие, а она должна расслабиться, не суетиться под клиентом и получить удовольствие. Но в данном случае подполковник Люсенька ошиблась. Она выбрала не ту сторону и не того клиента. Потому что расслабиться уже не получится. Понимаете, это не кино. Бог с ними, с новостями, потому что в конечном итоге никаких значимых подвижек на линии фронта нет, продолжается зачистка Мариополя и его зачистят, потому что вот те же сдавшиеся 30 с лишним вояк ВСУ, это уже восточные ворота проходной Азовстали. То есть вопрос там по большому счету решен и только от гуманизма наступающих зависит, будут ли они уничтожены полностью за несколько дней или более гуманно за более длительный срок. Русские действительно очень долго запрягают, но в конечном итоге они начинают ехать. И едут они сейчас не на тройках, как раньше, а на танках. Ну, а что касается всего остального, то знаете, вот буквально за несколько часов перед записью этого эфира меня с Юрой пригласили в гости. И мы сходили к ребятам, у которых, как оказалось, праздник. К ним приехали родители, которые вырвались с Донбасса. Причем они большое спасибо искренне говорили за то, что ну, им подсказали, что нужно срочно оттуда выбираться. И они выскочили буквально в последний момент, прожив все 8 лет на территории, которая контролировалась киевским режимом. Что они рассказывали, передавать я не буду, потому что это будет воспринято как агитация, пропаганда и так далее. Но, поверьте, если Люсеньку арестуют, встретят вот эти люди, они ее порвут как ту зигарилку. Потому что даже все, что пишут у нас в соцсетях, это и малой толики не представляет того, что там на самом деле творили вот эти негодяи, не люди. Там другого слова не найдешь. Они такое пережили, такое натерпелись. И мне надо объяснять, что такое фашизм в 21 веке. И что такое вот это вот тот режим, который поддерживает наши западные непартнеры. И знаете еще одно, мне вот искренне жалко Мединского. Который, в общем-то, не глупый мужик, который понимал, что кого-то надо положить на амбразуру, и положили его. Он занимается совершенно зряшным делом, понимая, что представляет из себя козла отпущения из комароха, но вынужден это делать. Так вот, у меня искренняя надежда на то, что вот этот клоунадо в ближайшие дни прекратится, и Россия, наконец-то, закончит запрягать и поедет. Потому что, ну, честно говоря... Я понимаю, что я более вовлечен, чем другие в эти процессы, в силу по понятных причин. Но, ребят, ну честно, достало. Понимаете, вот э, нацизм надо давить его логове. Изображать там политкорректность совершенно уже время прошло. Поэтому черт с ним на то, чтобы, как посмотрят западные партнеры. Во-первых, они нам не партнеры. Но во-вторых, все равно, что бы ни произошло, мы будем виноваты. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч.